Пора заканчивать этот цирк. Знаете, если честно, я не хотел делать столь негативное видео, да и вообще пачкать руки в этом дерьме. Но мне придется, ибо долбоебик уже в конец охуел. Все началось с появления на ютубе такой интересной персоны, как хохол. И поначалу за этим было правду весело наблюдать, как обдолба обдолбанный украинец пытается забустить кесики КСГО, кесс которых на ТП более ляма. Но в итоге из веселых роликов неплохой подачей, а я не буду отрицать, что у хохла среди YouTube трейд контента подача была самой пиздавтой. Так вот, хохол из веселого долбоеба в итоге превратился в обычного спекулянта а под конец так вообще ёбнулся и начал стримить всякую хуйню и все бы ничего только видя то как долбоебик свое время набирал нехеровые такие просмотры в это дерьмо решили влезть и демон который с радостным личиком показывал нам свои инвестиции в пуп, а потом с менее радостным делал после того, как он проебался на рынке пап также подключался жирный паркет который всеми силами пытался ну прям старался парень задуть красный кейсик но в итоге поняв что нихуя не получится также забил на рынок к папке перешел на аирдропы. Но вот один долбоебик перешел всю эту черту со спекуляциями на шмоте пап и начал напрямую наябывать своих подписчиков. У этого долбоеба много имен, 40-летний алкаш, сапожник и так далее. Но я буду его назвать по классике, окей лысый долбоеб. А.К. Ебло Миксер. В принципе, никнейм все за себя говорит. Так что же сделал лысы-долбоеп Вирки? А, сейчас расскажу. Охуеешь. Недавно в Пуге вышло два новых скина на сковородке, а лимитирование которых объявили сами разработчики Пуг. Кстати, именно в день этого объявления эти сковородки сделали x 5 и именно в этот день наш лысый долбоеб понял, что на этом можно поднять бабла путем наеба и спекуляции. Давайте я немного приведу пример плана его действий, чтобы лучше улавливали суть. Итак, первым делом лысому нужно было закупиться. Делал это он естественно с кучей аккаунтов по запросам, чтобы не бустить цену раньше времени. После закупа пошел первый задух цены в виде постов в ВК. После пару десятков постов в дело пошли видосики о том, какой пиздатой инвестиции является покупкой данной сковородки. Кстати вот вам лайфхак, как определить спекуляцию от совета. Вот пост с тем, как нужно правильно делиться своим мнением. А вот пост явной спекуляции. Ладно, не отвлекаемся. На чем я там остановился? Ах да. Видя то, что задут цену лысому долбоёбику на нужную ему икси не получилось, он сделал следующее. Начал на стриме, а позже ВК призывать свою подписату сливать данные сковородки, параллельно сам закупая их по лоу прайсу. Вы понимаете, насколько это уёбок? Мало того, что он наебал подписату, так он в этом еще и в открытую признался ВК, говоря то, что его подписата сама виновата, что послушала его. И таким мувом он хотел отсеять хомяков от трупа то есть чел сам наебал подписату и винит их в том что они доверились ему и сами слили эти санные сковородки просто пиздец но это еще не все дело в том что лысый долбоебик забыл одну маленькую вещь что это рынок пабк а админы папк как бы вам так сказать ебачут спиды похлеще меня и хохла вместе взятые и в итоге еблана отменили лимитирование сковородки на один день из-за чего цена пошла по хуям а наш долбоебик, видя как сгорает его денежки побежал снова зазывать скупать ковородки. Нет, я много ебланов видел, но это уже клиника парни. Что же в итоге? Проебался и долбоебик и его подписчики и даже я немножко, ибо админы паб просто выебали на всех в рот, как говорится. В чем же суть ролика, Вирки? Ну, во-первых, хотелось бы открыть вам глаза на ваших кумиров, блядь. Во-вторых, ответить на вопрос, во что же инвестировать в пабк? Ни во что. Рынок пабк, а тем более админы крайне нестабильны. Все эти видео, все эти группы – по инвестиции не больше, чем обычная спекуляция. Хотите инвестировать во что-то? Инвестируйте в себя развитие купите книжку что ли почитайте чтоб вас потом вот такие клонны как лохов не разводили ну а на этом все подытожив хотел бы сказать что нужно думать своей головой и каким бы лысый долбоёб не был пидором в чем-то он прав а ну и не забывайте делать самое важное действие в твоей жизни Соси. Эти долбоёбы реально пытались забустить авангард, блядь.